Могли бы вы назвать три жизненных урока, извлеченные вами во время работы с ним? Это звучит просто, но это по-прежнему потрясает меня, как мало людей действительно практикует это, борьбу с реальностью. Но этот вопрос постоянно в фокусе. Стив был самым удивительно целенаправленным человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Мы всегда были в полной мере сосредоточены над работой с любым из продуктов. Если мы хоть на чуть-чуть отвлекались от дела, он тут же говорил, «Хорош болтать, давай работать». Со стопроцентной концентрацией, над чем бы то ни было, вы сможете достичь многого. Стив очень часто задавал мне такой вопрос. Скольким вещам ты сможешь сказать нет? С целью узнать, был ли я сфокусирован на той или иной вещи. Я постоянно говорил нет тому и этому. Он знал, что я был не особо заинтересован в проектировании тех вещей. Однако это не было большой проблемой. Сосредоточиться означает сказать «нет каждой кости в вашем теле», даже если эта идея феноменальная. Ты просыпаешься с утра, думая о ней, но ты говоришь ей «нет», поскольку ты фокусируешься на чем-то ином. Третий из интересных фактов, который немного отражает мои плохие стороны, я помню, когда-то я попробовал попросить у него слегка смягчить его критический анализ обрабатываемой детали. Услышав это, он немного нагрубил меня. Мы вкладывали в это свои сердца и душу. И я ему сказал, не мог бы ты хоть на чуть-чуть воспринимать то, что мы говорим? Он спросил, зачем это? Я ответил ему, что я просто забочусь о команде И в ответ он сказал эту жестоко, блестящую, проницательную вещь Он сказал, нет, Джонни, это бесполезно Оу. И он сказал, нет, ты хочешь нравиться людям и добавил, я удивляюсь этому, потому что я думал, что ты всегда считал основным работу, а не то, как ты будешь воспринят другими. И я ужасно расстроился, так как я знал, что он был прав.